Всем приветик! Сегодня у нас видеоролик пасхалки Grand Summoners секретное снаряжение. Многие из вас наверняка уже знают о секретном снаряжении Фиоды. но существует 4, а на Японии 5 дополнительного секретного оружия. Начиная с 6 главы, каждая сюжетная глава Grand Summoners имеет одно секретное оружие, как крайне редкое для выбивания. Например, в ракшером сайт Quest. Насколько известно, это оружие появляется только в нормал дроп и не выпадает из лаг дропа. Также это оружие может быть ситуативным, но оно является сильным предметом, который может использоваться в определенных составах команд. настоятельно рекомендуется фармить данное снаряжение только в тот момент, когда прохождение сюжетных миссий вдвое дешевле. И вдвое больше дается опыта. Также не забудьте использовать Гиннеса для повышения своего опыта на 30%. Давайте приступим. Первое снаряжение как раз таки Феода. Расположение, имя босса и само снаряжение вы видите сейчас на экране. Поговорим о стратегии. Данный босс восстанавливает свой ХП дважды во время боя. И может наносить довольно массивный урон, если вы его не брейкали достаточно быстро. Один целитель и немного смягчения урона помогут вам пройти этот квест множество раз. Ну, в качестве альтернативы, если ваша команда достаточно сильна, вы можете использовать персонажей брейкер или эст для фарма подземелья быстрее и без целителя. Следующее снаряжение у нас снаряжение лук. Также характеристики вы видите на экране, локацию и имя босса, и внешность босса также на экране. Поговорим о стратегии данного босса. Этого босса можно пройти без целителя, при условии, что ваш отряд достаточно сильный, чтобы пережить его нюк-фазу. Данный босс сводит на нет весь магический урон, так что не пытайтесь его проходить магическим уроном. При 40% данный босс получает положительный эффект повышения урона, а на 30% он повышает шанс критической атаки и скорость атаки своей эти бафы можно временно остановить, если вы брейкнули его. Данный босс невосприимчив к большинству статусных эффектов, включая слабость к оглушению. Рекомендуемое оборудование, физическое, я вам посоветую. Это Toysword Charlotte, True-версия из Анаги, Эвкерия и Анестра. Перейдем к следующему снаряжению. Следующее снаряжение, о котором мы поговорим, это Пика. Расположение. Само снаряжение и имя босса вы видите сейчас на экране. Что хочется отметить про этого босса? Грандола, так зовут этого босса, требует наибольшей подготовки к данному прохождению. Ведь у него ряд сложных механик, с которыми вы будете сталкиваться. Давайте поговорим подробнее о стратегии прохождения. Появляются дополнительные враги в начале и периодически в течение боя. Которые вы должны будете уничтожить быстро, чтобы предотвратить их большой урон, плюс негативные эффекты, накладываемые ими, такие как яд. Полезное снаряжение, которое будет в данном случае, это клинеры. Также снаряжение, которое позволяет вам уклоняться от статусных эффектов, и также снаряжение барьеры. Снаряжение клинеры, думаю, вам посоветую Химе Аджисай, Кератос, Фенрир и также Shin Ban Show неплохо зайдет для того чтобы уклоняться от статусных эффектов я вам посоветую DS Jade и Раз для того чтобы барьер навешивать или же снижать на себе урон я вам посоветую True Aras Sanctessum Гоблин Slayer Шлем или же снаряжение Иглес далее что хочется отметить снаряжение вы будете использовать Защитная для следующего этапа. Босс не может убить вас артом, но очень быстро может снижать ваш ХП до единицы. Поэтому в данном случае вы будете использовать барьерное снаряжение и снаряжение, снижающее урон, для того, чтобы вы могли с большей вероятностью пройти данного босса. Также вам потребуется высокий ДПС и... Побольше щитов я вам посоветую взять с собой. Следующее снаряжение, о котором мы поговорим, это топор. Топор, который падает из сайта квеста My Will My Rage и будет являться вашим ночным кошмаром. А почему? Давайте разбираться. Данный босс обычный Валзандев. Well однако имеющий более высокий урон, чем про версия его гигантского собрата. И пройти его... Можно лишь используя сустейн или же нюк композиции. При 30% данный босс получает артген и повышает свой урон на определенное количество. Так что если вы не управляете командой, способной выдержать последний этап гигантского босса данной версии, то лучше не соваться сюда. Имейте в виду, что босс не вешает никаких статусных эффектов, поэтому очищать их не придется. А снаряжение Хилла вы будете брать процентуальное. Ну, допустим, Devil Wings. Вот такой вот у нас видеоролик получился. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам понравилось данное видео. Также пишите комментарии, сколько у вас получилось выформить данного снаряжения. Знали ли вы об этом снаряжении? Если знали, то когда вы узнали о нем, Случайно? Не случайно? Что ж, делитесь всем своим мнением в комментариях. Также не забудьте подписаться на мой канал и поставить колокольчик, потому что в последнее время YouTube посл... очень любит шалить. И также вступайте в Discord сервер, ссылка в описании. С вами был Макс, до новых встреч, пока!